Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами сделаем роспись жестовской техники ягоды малины. Итак, у нас с вами уже имеется э, краплак красный на кисти. Легкими движениями мы делаем с вами тенежку ягод, листьев и стебельков. Меняем при этом тон. Зеленый, красный, если нужно, коричневый. Следующий этап у нас называется прокладка. Берем с вами оттенок более светлый на кисть, делаем ее лопаткой и начинаем прокладывать малину розовым тоном с самого верха к низу. Обратите внимание, что сверху у нас более светлые ягодки у малины, а чем ниже, тем более темный тон. мягкими движениями мы делаем ровные кружочки либо полукружочки всех ягодок следующий этап называется бликовка берем самый светлый оттенок, слегка розовый, но больше к белому приближенный и накладываем особыми движениями на верхние ягодки светлый оттенок. Выравниваем их, делаем более красивыми и нежными. Следующий этап мы переходим к рефлексу. Набрали желтый оттенок на кисть. И с обратной стороны ягоды делаем элементы желтых полосок. Таким образом у нас с вами получается рефлекс на ягодах, подсвеченный снизу. Растушевываем. Старайтесь оставлять полосочки на самом краю ягодки Ну, я в данном случае поленилась взять кисть потоньше но лучше в этих деталях выполнять более тонкой кистью например тройкой либо четверкой Подсветляем немного сверху ягодки и приступаем к листьям. Взяли голубоватый оттенок и делаем прокладку листьев. Примерно через один. Выделяем центр и края листьев. Обратите внимание, что в краплак мы практически не заходим туда у нас крачка уже пропадает плавненькими движениями. Сразу можете сделать ибликовку на этих листьях, для того, чтобы не менять потом тон на кисти элементами перьев. После чего меняем оттенок на более теплый зеленый и добавляем теплого тона листья. Делаем также бликовку, переобразуем элементами, нами элементами и выделяем стебельки более ярким тоном, желтоватым. Набираем на кисть красный тон яркий и выделяем листики в листике краем кисти. Меняем тон и делаем травку. Заполняем пустые пространства легкими элементами. После чего у нас с вами остается последний элемент самый-самый яркий блик называется точка можете взять очень тонкую кисть можете краем этой кисти сделать на свету яркие белые точки они добавляют объем и живость композиции спасибо за внимание получилось у вас вот такой букет из ягод с вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!